Всем тихой ночи. Давно у нас не было видео по голосованию в комментариях, так что вот оно. В прошлый раз больше всего в комментариях упоминаний было андивионского научного альянса. Так что посмотрим на это явление мира SCP. В англоязычном SCP сообществе довольно часто бывает так, что какой-то автор или даже группа людей, недовольная чем-то на основном сайте, создает что-то свое. Так это было с RPC, где люди пытаются воссоздать атмосферу старого SCP, или с обществом Wayward предлагающим полностью иную историю и концепцию, о чем на этом канале уже было видео. С одной стороны, конечно, нехорошо, что SCP раскалывается на множество мелких групп, а с другой появляется больше разнообразия, в котором можно выбрать что-то по душе. В руфилиале SCP такое тоже однажды произошло. Автор, написавший около 30 статей под ником Механик, в какой-то момент решил добавить организацию Андивионский научный альянс. И по мнению большинства участников сайта, эта организация вышла с слишком могущественной и не вписывалась в общую атмосферу ру-филиала SCP. Научный альянс настолько превосходил все другие организации в плане технологий и возможностей, что существование других групп в рамках одной с ним вселенной становилось попросту бесполезным. Спор по поводу того, какие организации могут быть в мире SCP, а какие нет, разросся в небольшой конфликт, в результате которого механик решил создать свой собственный сайт, на котором он бы мог описать свою организацию так, как считает нужным. Что же у него получилось? обычно в основе вымышленных миров лежит какой-то конфликт. Например, в SCP тайный фонд защищает нормальность от аномалий, природы, которых недоступна человеческому пониманию. В Backrooms человек борется с вечным одиночеством в также непознаваемом лиминальном мире, а в самосборе обитатели гигахруща сталкиваются с мраком, абсурдом и безысходностью. А что если представить мир, где конфликта нет? Такой мир, где аномальные объекты существуют, но используется рационально, эффективно и безопасно. Мир, где сама жизнь похожа на утопию, а то и даже лучше и интереснее самых оптимистичных из них. Проблемы тут оперативно устраняются, при этом всегда находится такое решение, которое устраивает вообще всех. Разработаны универсальные моральные ориентиры, двигаясь по которым можно полностью раскрыть как потенциал каждого человека в отдельности, так и цивилизации в целом. О войнах, коррупции и вообще различным зле тут знают только из исторических текстов. В таком мире и возник андивионский навык, научный альянс, поставивший своей целью исследовать все непознанное и аномальное для того, чтобы сделать этот беззаботный мир еще лучше. Альянс разработал образ мышления и философию, служащую своеобразной теории всего. И эта теория действительно способна объяснить вообще все, начиная от физических процессов и заканчивая аномальными артефактами магией. Она описывает и предсказывает все чудеса параллельных миров. Прикладное применение этой теории имеет название «Андивионика». И практикующий ее похож скорее на мага, чем на ученого. То есть, в этом мире ученые, соединив всевозможные теории, знания, разные формулы и наблюдения, открыли способ чудотворения, доступный абсолютно каждому человеку. Этому способу обучают всех жителей целого мира, того, где был основан Альянс. Мир, кстати, конечно же, тут не один. Альянсу известны технология путешествий между различными измерениями, и он активно колонизирует каждое из тех, до которых может дотянуться. Повсюду усаждая свою философию и образ мышления. Миры тут делятся на пять классов, в зависимости от плотности реальности. И если в первом классе все происходящее укладывается в законы физики, то в пятом любые фантазии сразу же становятся реальностью. Также Альянс особое внимание уделяет тому, как местное население относится к аномальным явлениям. В каких-то мирах аномальные явления известны всем. Где-то их скрывают элиты, а где-то, видимо, существуют тайные организации, сохраняющие нормально Альянс занимается колонизацией всех этих миров, но не разрушает местные культуры, а создает что-то вроде заповедников, живя в которых коренное население может даже не подозревать о том, что их жизнью теперь управляет другая, намного более развитая цивилизация. На подконтрольных территориях Альянс создает базы и учреждения, в которых работают ученые, дипломаты, агенты и даже политики для работы с местным населением. В целом довольно неплохая основа для генерации историй на тему попадания представителя более развитой цивилизации в менее развитую. Во всяком случае, тут есть уже основа для развития истории, но на самом деле тут таких статей не очень много, что вообще странно, потому что подобные статьи могли бы стать, наверное, самой популярной частью представленного сеттинга. Так как Альянс вышел из сообщества SCP, самое главное тут это, конечно же, объекты. Как и в SCP, тут есть определенный формат документов. Вначале идет описание объекта, затем меры предосторожности при взаимодействии с ним, гипотезы, опыты и предложения о создании новых технологий на основе объекта. В общем, главное, что Альянс пытается как-то использовать все объекты, попадающие к нему в руки. Самый первый объект, он же самый важный, это географическая аномалия, существующая почти во всех мирах где есть планета земля суть его в том что на земле есть область аномального пространства попав в которую можно найти огромный океан с континентом посередине в глубине континента оперативники альянса нашли остатки древней развитой цивилизации многие из артефактов которые обладают разными аномальными свойствами континент этот кстати это мифическая атлантида место это настолько огромно по площади что занимает целое полушарие однако из космоса его обнаружить нельзя при подъеме на высоту, достаточную для того, чтобы видеть всю планету, наблюдатель видит неаномальную землю. Попасть в эту странную локацию возможно, если найти область искаженного пространства, где на горизонте видно не то, что там должно быть. И вот если двигаться в сторону этого искажения, рано или поздно произойдет перемещение в эту самую Атлантиду. Альянс уделяет исследованию этого пространства особое внимание. Собственно, большая часть объектов Андивионского научного альянса найдены внутри первого объекта. Для их поиска и содержания на Земле этой Атлантиды было создано несколько постоянных баз. Вернее, даже не создано, а перемещено, ведь основные базы Альянса — это межмировые корабли. Огромные машины, способные перемещаться между разными измерениями и несущие внутри себя все необходимое для работы организации. На борту кораблей есть жилые отсеки, лаборатории, камеры содержания для объектов, да и вообще они почти как зоны фонда SCP, только еще и передвигаются. Кроме итерации Атлантиды, они посещают практически всю мультивселенную в поисках всего аномального и загадочного. Между мирами тут путешествует не только сам Альянс. Объект номер восемь рассказывает историю о том, что существуют сверхчеловеческие сущности, природа которых выше человеческого понимания. Одна из них смогла перехватить управление над производственным комплексом Альянса и при помощи имеющихся там устройств создать робота, значительно превосходящего технологические возможности Альянса и задачи этого искусственного интеллекта непонятны, но похоже это своего рода интерфейс для общения высших существ с человеками. Несмотря на то, что мир Альянса и мир SCP это вроде бы совершенно отдельные вещи. Некоторые пересечения тут имеются. В объекте SCP-1020-RU упоминается Стена Акера. Там главный герой прошел через эту стену. И в мире SCP вроде бы и непонятно, что это за Стена Акера такая. Ну вот оказывается, что в мире Альянса это объект номер 15. Стена Акера – это преграда в многомерной вселенной, которую Альянс со всеми имеющимися у него возможностями преодолеть не в состоянии. Среди ученых Альянса нет единого мнения о том, что же находится за ней. Единственная общепринятая идея заключается в том, что за стеной находятся невиданные угрозы и опасности. И судя по всему, за этой стеной находится мир SCP. А сам этот объект служит разделителем двух несовместимых вселенных и, возможно, даже метафорой к тому конфликту, который при Вел к появлению отдельного альянсовского сайта. Андивионский научный альянс – это в целом достаточно интересная штука, хотя, на мой взгляд, и не развивающая свои сильные стороны. Попытка максимально детализировать каждый аспект философии альянса – огромное число внутренних терминов, в которые нужно вникать, чтобы что-то понимать, и недостаток собственной истории, рассказанных в представленном сеттинге. На мой взгляд, все это мешает популярности альянса сейчас, но, может, все это и взлетит в будущем. Ну а вы пишите в комментариях, что из мира SCP и коллективного творчества в Вообще мы еще не разбирали на этом канале, как обычно, что будет упомянуто чаще, а то мы будем говорить в следующем подобном видео. Всем пока.